Уно, уно, уно, уно, ун моменто. Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу ставьте лайки, балалайки, потому что мы сегодня разберем песню из кинофильма «Формула любви». Ун моменто. Не уно, а ун моменто. Песня победила по списку в группе «Уроки игры на балалайке». Ссылка в описании. Открывайте описание. Вообще смотрите описание. Многие ссылки там есть в описании. Так, ну что, целиком сыграю. Сегодня мы разберем мелодию со вторыми струнами. свои. Мысли пишите, как обычно, в комментариях. Ну что, поехали. Вот заходит граф и... спасибо до свидания. Конечно, сейчас мы его разберем. Песня стоит из двух куплетов, насколько я знаю, и отличается только в конце маленьким кусочком окончанием, да, где он пойдет сахаромен, и так далее. Ну что, поехали разбираем мелодию. Мелодия начинается с ноты до, поскольку у нас ля минор куплет и ля мажор припев. А первое вступление. А, вступление первый кусочек, да? Те, кто играл на гитаре, поймут, хорошо пойму, да? Используем третью струну как басовую, <coughs> ля, ля минор, до ми, и поехали, до, до, до, до, си, ре, до, дальше фу, до, до, до, си, ре, до. можно вернуться хорошие ход. ми ми ре и повтор до до до си, ре, до вернее не повтор а следующая часть фа фа ми соль фа соль соль соль фа десять ля соль ля ля си до си глиссанда желательно это сделать прямо самым что ни на есть ногут. почему потому что там это было в фильме да ми ми еще раз. И дальше уна-уна уже в, ма в, ма в мажоре, в, ма в мажоре. В миноре у нас только куплет. Вторые струны куплета. Можно среднюю ставить. Не показываю сложными аккордами, потому что ну там можно пальцы сломать, да. Ля, ми, потом фа. Вернулись на ля. Ре и Сурдис. Можно Ре, Си или чем как удобнее. И опять. Ф До, фанажомчик. Ре, Фа, и Редис. Можно. Но ну, объективно лучше звучит. Как следует. Не рвите только. Вот. Все. Это то, что куплет. Он два раза повторяется. Далее припев. Ми, фа, диас, соль, диас, ля, ля, соль, диас, ре, мажор, ре, ре, ми, ми, фа, диас, соль, ля, и вернули, соль, диас, ля, мажор, до, диас. Опять ми, фа, соль, соль, один в один. Первый раз. О, Сакраментос. Фасоль, сила, ля, ля, соль, сила, до, си, си ля. Еще раз. Фасоля, сила, ля, ля, соль, сила, до, си, си ля. Мне даже так больше нравится. Вот. И вторые струны. До диез. Ре, ля, ре, до диез мажор до диус ре ля ре ми ре, ре ля мажорчик мой любимый либо так при повторе второй раз когда он там у нас сакраменто фарада да поет поет э, там у нас сакраменто сакраменто то есть все время ре держим. Здесь у нас ми. Фа, соль, ля, соль, ля, си. И дальше с секстами идем интервалами. До, си, до, ре, до, си, ля, соль, си. Слажновато, медленно показываю еще раз. Сакраменто, сакраменто, сакра. И поехали. Ми. Вторые струны. Ре, ми. Фадес ми ре додис си ре. Додис или. Или, или так, или так. Ставьте лайки, лайки. Пишите комментарии. Заходите в описание иногда. И не забывайте о том, что сейчас, до 1 марта, производится прием заявок на конкурс Яблочко. Двух номинаций для любителей и одна для профессионалов, а также ансамбли. Вот. Информация у меня на сайте и во всех соцсетях. Если будут вопросы, пишите мне, пожалуйста, на куда? Правильно туда. Все, пока.